После трех лет попыток завести ребенка, мы узнали, что у нас будут близняшки. Через 26 недель нам сказали, что роды будут преждевременными. Это была самая страшная вещь, которую я когда-либо слышала. Врач повернулся и спросил, вы выбрали сыну имя? Мы сказали, да, его зовут Джейми. И он присел на край кровати и сказал, Джейми не справился, мы его потеряли. Я выхватила малыша из рук врача, развернула его, прижала его к своей коже и просто держала его у сердца. Мы рассказали ему, что у него есть сестренка, что ее зовут Эмили, что с ней все будет в порядке, но он нужен нам, чтобы присматривать за ней. Мы много пообещали ему тогда. И сейчас мы рады исполнять те свои обещания. А затем он начал двигаться. Сначала мы подумали. «Что? Что происходит?» Мы позвали акушерок, сказали «Смотрите, он двигается, он дышит». Они ответили «Он умирает, вы должны попрощаться с ним». А мы его так и не отпустили. А затем он открыл глаза и схватил палец Дэвида. Его крошечных пальчиков хватало лишь на кончик пальца Дэвида и он держался за него, положив голову мне на грудь и смотрел на своего отца. Мы не прекратили прикасаться к нему, когда вернулись домой, потому что мы знали, насколько ценен телесный контакт. Он спас ему жизнь. В марте близняшкам исполняется 5. Нашему третьему малышу Чарли будет 4 в апреле. И я думаю, это блаженство. Как я счастлива. Любящее прикосновение может помочь каждому малышу. Обнимайте больше. Прикасайтесь.